Мы с вами на берегу Фонтанки, в пяти минутах ходьбы от Аничького моста, в самом сердце Санкт-Петербурга. На берегах Фонтанки и Мойки, на берегах Екатеринского канала, который до сих пор носит имя Александра Сергеевича Грибоедова, жизнь, петербургская жизнь текла по совершенно особым законам если Невский спешил торопился участвуя в беличьем колесе ежедневной гонки то здесь жизнь шла на несколько темпов медленнее я бы сказал что если бы на Невском люди суетились то здесь они скорее жили Жизнь здесь была очень разнообразной. Вот, например, знаменитая особня, сменившая несколько хозяев в течение XIX века. Какие здесь были литературные музыкальные вечера в эпоху Николая I. Какие блистательные умы и светские львы и львицы здесь собирались. Сейчас, глядя на то, что называется домом дружбы с народами вспоминается как в советское время вот этот угол ленинградцы чуть ли не целовали припадая к асфальту губами потому что именно отсюда отправлялись автобусы в далекую неведомую Финляндию на сутки, либо на два чтобы купить тогда не было пошлого затовариться тогда было здоровое, емкое, купеческое купить того, чего не было в социалистическом Ленинграде. А вот напротив нас величественное здание с восьмиколонным полуфортиком Коринфянского ордера. Его построил один из наиболее талантливых, одновременно загадочных архитекторов, творивших в Санкт-Петербурге. Загадочных, конечно, не по внешней биографии, а по складу души. Жакома Макваренги, Мальтийский Кавалер. Замечательный архитектор, у которого был только один из ян. Он проектировал и строил идеальные здания, но не всегда умел их вписать в общий контекст города. Здесь был Екатерининский институт. Он своим названием обязан и императрице Екатерине Великой, и ее небесной покровительнице, святой Екатерине, царице Египетской Александрийской, Ибо внутри до сих пор сохранилось то, что уцелело от церкви. Правда, преобразованный в советское время уже вактовый зал. Он же лекционный. Екатерининский институт есть отрасль Смольного института. Но здесь, в отличие от аристократок Смольного, учились дочери не столь знатных дворян. И иногда купцов и мещан Это было бы демократическое учебное заведение Но такое же полезное точно как и Смония Теперь уже долгие десятилетия Это великолепное здание Принадлежит Принадлежит Государственной, публичной Теперь уже российской Национальной библиотеке. Здесь богатейший газетный фон, Нотный фон И еще несколько таких же фондов хранения. Это сокровищница человеческого знания. Здесь за этими стенами спрессованы несколько столетий событий, событий, протекавших на страницах газет, и одновременно событий, творившихся в умах и сердцах людей. А вот там дальше, сейчас затянуты зелеными строительными лесами Сергиевский дворец, который в советское время полагался миновать. Дворец Белосельский-Белозерский, по той причине, что князья и Белозерские с идейно-политической точки зрения не так вредны, как великий князь Сергей Александрович, которому дворец после них принадлежал долгие годы. Кто бы мог знать, что кроме сохранившихся там нескольких гостиных, именно там квартировал великий князь Павел Александрович, уехавший именно из этого дворца, Убивать Распутина во дворец Ясупова на берегах. А уж что интересного происходило вот в этом доме, в фонтанном доме Шеренетьево, вы узнаете из нашей экскурсии. Вот он.